Тех, кто права, свои воздает на волю богов, и сила дается им, чтобы они могли представлять в себе сильных личностей, коих представляют боги на небе, на земле и среди суши. Горные боги это боги те, которые ведут свое потомство от беспощадных ценителей веществ человеческих, они создавали этот мир, чтобы предварить возможность распада всего сознательного космоса. Они представляли этот мир более совершенным, и они грезили о том, что будет предъявлен путешествующим путь, который будет звать их на помощь для тех, которые сбились с пути, мы были бы вашими представителями на земле. Мы представляли бы вас, как сути великих-великих, познающих этот мир преображенных судей, которые представляют мир в бытие своем. Мы представляем путешествующих по пути нашему. Мы даем людям признание. Мы те, кто признает людей перед сущим всем. Мы большие, чем вы можете себе представить. Мы прекрасные и вездесущие создания божественного начала. Мы боги вечные, вечные боги, существовавшие на земле с испокон веков. Мы боги, которые существовали на земле до тех пор, пока люди не стали презренны нами, до тех пор, пока люди перестали верить в наше существование как бытие всеобщее, когда люди перестали верить в богов, и люди покинули этот мир, чтобы прийти в новые миры, потому что этот погиб. В тот же момент, как люди перестали, стали низвергать богов, стали не признавать веру, не признавать существование тех, кто выше их, кто сотворил их. И боги перестали жить в сердцах людей. Они ушли в иные миры, в иные миры, чтобы создавать свое потомство там, без существования человеческого в их памяти. Мы оставили после себя лишь тех, кто могут помочь вам прийти к нам в обитель, потому что эта обитель находится высоко в горах, в горах вечных прекрасных сознаний. Эти горы предстают перед нами великими изваяниями Всевышнего Создателя. Эти горы находятся в самых высоких точках и пиках. Они высоко вверх взирают на богов, их глаза находятся. На тех пиках снежных они смотрят на нас и ждут испокон веков прихода тех, кто должен прийти. И взобравшись на эти горы, вы не попадете туда, к богам, не откроется портал для вас. Ничего не откроется, будет просто путь. Путь к этой горе. Вы будете карабкаться по ней? Нет. Вы не найдете то, что должны найти. Вы должны идти туда иными способами. Эти горы существуют в материальном плане, но материальный план не то путешествие, которое вы должны преодолеть, чтобы попасть к богам. Чтобы попасть к богам, вам нужно прийти духом своим на эту гору и поклониться богам в пол, потому что иначе вы не сможете понять, как, как, как вы низки пред нами. Вы не можете понять этого, как низкие вы перед богами, потому что вы лишь маленькие мошки на пути человека, истинного человека бога, представителя бога на земле. Вы не знаете, кто есть мы, вы не знаете, кто есть боги, и никогда не знали, прежде чем мы не ушли. Мы вам говорили об этом, говорили через разные пути, через разных людей, но вы не слышали нас. Вы не слышали нас, потому что вы погибли. Потому что вы погибли для нас. Боги хотели, чтобы вы пришли к нам, чтобы вы пришли к сияниям ко своим, чтобы вы пришли к тем, кто приводит сияние в мир, те, кто рождается сиянием внутри. Боги хотели, чтобы вы пришли к нам, чтобы вы, чтобы вы познали нас изнутри себя, чтобы вы поняли, кто вы есть. Путники есть те, кто идут вслед за божественным словом. Путники есть те, кто идут, поклоняясь богам всей и своим существом. Путники есть те, кто признают себя перед богами малыми. малыми, А боги, боги большие, а боги представители, которые вы должны быть. Когда вы помещаете внутрь себя божественное естество, вы становитесь богу подобны, а вы становитесь богом на земле только лишь тогда, когда признаете, что вы лишь раб Божий, раб Божий пред землей, преклоненный. В Земле, почитающий воду, Землю и все стихии, и все существа на Земле, есть часть божественного замысла. И вы есть те, кто в часть божественного замысла не включен, пока вы не признаете в себе часть творения божественного. До тех пор, пока вы не признаете Творца в себе. Творца, который создал вас, Творца, который рисовал вас, который создал вас здесь. И вы должны признавать, что вы не те, кто индивидуально развивается на пути. Вы не индивидуальные сошки. Вы представители богов, потому что вы способны вмещать божественные сути. Если вы не умеете вмещать божественные сути, значит, вы не являетесь божественными сутями. Значит, вы являетесь лишь телом, телом на земле, которое говорит вам «прибей себя однажды, умри однажды и закуй себя в те, каковы, которые будут всю жизнь сковывать тебя до тех пор, пока не попадешь ты в землю и не станешь ты ничем». Но вы не знаете, что в этом ничто существует новые в вашей жизни, существуют новые ваши поколения, вашей души, которая будет путешествовать по бесконечным измерениям, которые никогда не приведут у вас к тому концу, которого ждет ваше сияние, если оно есть у вас. А ваше сияние ждет, когда вы предскажете путешествующим другим, что мир полон божественного Создателя, мир полон вашей красоты, красоты, что внутри вас царит, красоты, которая ждет вашего оплодотворения духом и верой. Вы должны признать в себе божественное существо Бога. Вы должны признать в себе искренность божественную. До тех пор, пока вы не сможете этого сделать, вы никогда не сможете стать верными созданиями верных богов. И верными боги будут вам лишь тогда, когда вы станете верными, верными по-настоящему, потому что иначе вы лишь сошка, бесконечно, глупая соринка в этом песчаном мире, выжженном до да же. Вы глупцы, вы глупцы, и вы не знаете, что есть мир на самом деле. Вы глупцы, и вы не знаете, кто вы есть на самом деле. Вы не знаете, кто внутри вас, внутри вас находится вечный дух, который не может выкрапкаться из вас к богам. Я говорил ранее, и я скажу снова, что не все есть те, кем кажутся, не все есть люди вокруг вас. Не все есть сияние внутри вас, не в каждом из вас сокрыто сияние, не в каждом из вас сокрыта душа. Лишь тех, кто может признать в себе Бога, пред Богом, представь, лишь тот, кто может Богом назваться, преклонив колени перед Ним и признав, что Он всего лишь тело, которое лишь не может ничего познать самостоятельно, потому что все, что знаете вы, это лишь то, что продают вам бесконечно. Неограниченные люди, которые ничего не знают о мире, которые всего лишь произведение искусства чужих людей. Эти люди все время навязывают вам иные ценности, они навязывают вам другие вещи, которые нельзя, нельзя никогда принять. Потому что вы станете глупыми сошками, глупыми марионетками чужого сознания. Потому что коллективное сознание управляет миллионами людей. Вы не знаете, кто вы есть истинно, а истинный вы тот, кто не думает. Кто не думает, кто не говорит, кто молчит или же Богу представляет свое тело, чтобы тот мог войти в него и сказать «Я есть Бог, потому что я есть во всех». Во всех без исключения лишь тогда, когда они принимают божественную власть». И тогда боги возвращаются на землю, и тогда боги становятся собой, и тогда боги предстают перед людьми в обличии человеческом и говорят с людьми на языке их, на языке их столь несовершенным, чтобы выразить все, что имеют в виду боги, все, что хотят передать они, и только чувства, одно лишь чувство, которое есть в людях, может предсказать им их кончину всего человечества, всего мира и себя самого». Вы так глупы, вы не знаете, кто вы есть. Почему вы так безмозглы? Почему вы так бесконечно глупы в своих непониманиях человека, как природы небожественного толка, как природы всего лишь материала? Вы просто материал, в котором не достают небольшого колечка, шпунтика и других вещей. Вы так глупы, что вы не понимаете, что вы должны быть частью большого, большого заговора богов, людей и прочих духов, которые пребывают на земле в обличиях иных. Вы бесспорно глупые создания, и я должен относиться к вам, как к своим детям, но я не могу потому что мои дети лишь там, где есть искренность, там, где есть дух, признаваемый людьми, когда люди слушают свой дух и как проводника используют и принимают в себя божественное начало. А я есть дух иной природы. Я есмь на Всевышнее Господство Божественное. Я есмь тот, кто никогда не признает своего существования на земле полноправно, потому что я всегда был и не был здесь. Я был лишь там, где произносилось имя мое, посещая чужие человеческие тела и пространство». Я не был тем, кто предсказывал людям о том, что они должны быть глупыми. Я никогда не говорил людям, что вы должны быть глупыми. Я говорил, будьте умными, будьте честными, будьте моими, моими искренними созданиями, которые поведут людей за собой, которые скажут людям. Люди, вы должны признать в себе богов, пока не поздно. Вы должны увидеть мир в иных красках. Вы должны увидеть мир настоящий и забыть. Забыть все те вещи, что говорили вам бесконечные глупцы, которые проводят иных созданий через себя. А вы должны понять, кто вы есть. Вы должны увидеть в себе свет божественный, вы должны узнать в себе личность иную, чем вы были ранее, иначе вы погрязнете в грехах, в грехах своих собственного тела, бесконечные желания чуждой человеку божественному, чуждой человеку божественному и вечно скитающемуся. Вы не признаны богами, потому что вы не понимаете божественной воли, потому что вы бесконечно мерзопакостны в своем попытке понять, божественную волю или отринуть ее назад. Вы не способны понять, что мы хотим вам сказать, но мы все же говорим с вами. Мы все же пытаемся повлиять на вас и на ваше, ваше понимание. Вы бесконечно глупы. Повторю это снова и снова, потому что давно пора было бы сказать вам это. Потому что давно пора было сказать бы вам, что вы не понимаете искренность божественную, что вы не понимаете безропотность, божественную, принимающую вас на этой земле. Вы должны встать с колен, вы должны начать жизнь иную и не преклоняться перед теми, кто навязывает вам чужую волю. Есть воля только богов, и Бог есть только в сердце вашем. Бог есть только в духе вашем. Бог есть только у вас самих, нигде в ином месте. Вы должны это понять. Ходите в церкви, если хотите, ходите в мечети, если хотите, мы не говорим, не делайте этого. Делайте хоть что-нибудь, чтобы приблизиться к богам, сделайте что-нибудь, чтобы понять божественную власть над миром. Научитесь жить в мире с богом, что создал все это, ведь вы никто без нас. Потому что единственное, что мы хотим, преследуем в этом мире еще, это чтобы найти тех, кто помнит нас, чтобы забрать к себе, к себе и покинуть этот мир. А без богов мира не будет, без богов не будет мира, не будет вселенной вашей, не будет ничего в этом мире, ничего Я был с вами всегда, я был с вами в беды ваши, я был с вами царями, я был с вами королями, я был с вами посланником божественным, я пребывал на земле света, чем на мире, предавая свое тело, предавая свое тело чужим доблестям, чужим беспрекословным обвинениям, я был тем, кто был поруган нещадно, кто был повешен, кто был предсмертной агонии вырван из жизни. Я был тем, кого бичевали. Я был всем, всем в этом мире когда-то. И я приказываю вам, станьте теми, кем должны стать, и научитесь молиться богам как своим идолом, как своим иконам. Но эти иконы и идолы ищите не в храмах божественных. Найдите их прежде в себе. В себе найдите и поведите за собой тех, кто сможет понять вас. Потому что единственное, что осталось от богов, и что будет жить еще после смерти этого мира – это дух, дух, который называется у нас сиянием. И это сияние ждет, когда вы подниметесь с колен и скажете «Я жив! Я жив, и я буду жить, и я буду прекрасен, и с богами пойду одной путешествующей дорогой, я буду большим, чем я могу быть, я буду весной богов, я буду весной божественных начал, и я расцвету в мире, в котором не будет больше бесконечной глупости, в котором будет лишь вера и чистое сияние моих пониманий. Чистое божественное сияние верности и искренности вечной.